Всем привет, с вами снова я Тилька и сегодня я с Лисой, вы очень давно просили, чтобы она вновь вернулась на мой канал и я вернулась Я пришла на этот канал И больше вы меня тут не захотите видеть В общем, мы подумали решили, что слишком хороша у нас жизнь и нам нужно ее друг другу испортить Поэтому мы дали друг другу совершенно рандомные коробочки Со всяким наполнением Это будет типа обмен жизнями, но очень плохой жизнями. Да. Очень плохой Такой жизни вы бы не захотели Но перед тем, как мы начнем, не забывайте подписаться на мой канал И подписаться на канал Висы, Потому что она тоже классная И за то, что она к нам сегодня пришла Сделайте тык. Сделайте тык. Просто сделайте тык. Мне не нравится, что тут лежит как бы ремень. Это очень странно. Утро надо начать с одежды, поэтому вот тебе ремень, чтобы ты могла носить джинсы Дениса. Одевайся в Денисов шмот полностью. Трусы можно свои. Ну что ж, открою наши закрома с одеждой, но вы их не увидите, потому что тут такое себе. Ну как всегда в шкафу, так что. Как вы считаете, ребят, пойдут мне сегодня серые джинсы или нет? Так, хорошо. И теперь мне нужно какую-то майку, да? ну не знаю. Дай мне футболку какую-нибудь. Ну что ты как этот стоишь? Спасибо. в общем это номер один доброе утро тебя ждет холодный душ в одежде серьезно в одежде нет серьезно как тебе вообще в голову пришло тилька я буду принимать душ в пижаме. Это достаточно странно, если честно. Холодный душ в пижаме. Может, горячий оставить. Я очень надеюсь, что ты чувствуешь себя счастлива. После ксуслипалка, на-на-на-на-на-на, я мне в жизнь подождем, на-на-на-на-на-на-на-на, даже я не помню я, но мокренькая лисенка, лисенка, лисенка. Ну что же, наступило время второго пункта. Пока что мне в целом все нравится, хоть и в мужской одежде, но мне кажется, это не сильно критично. Второй пункт. Что это? Шоколадка, что ли? О, как мило! Я буду делать макияж детской косметикой, кажется. Палетка теней, чтобы ты могла повторить мой макияж из видео, макияж Дисней. Серьезно, что ли? Я же не умею класситься. Но я так понимаю, мне придется сделать вот этот макияж, который сейчас у Лисы на глазах. На моем лице и с моим навыком макияжа я думаю, буду похожа на морскую парфурсетку, которая не знаю, вышла из морских глубин, чтобы найти себе олигарха, но у нее это не выйдет, потому что ну вот, как бы результат налицо. Вот такой вот макияж у меня получился, я правда старалась. Я старалась его повторить. Мне кажется, я похожа теперь на Урсу. Интересно, что там Лиса делает? Я знаю, что ты любишь кофе. Да, люблю. Поэтому сегодня ты будешь пить его с солью весь день. начиная сейчас. Вы знаете, я люблю кофе, я люблю разный кофе, я готова пить кофе в любом виде. И, если честно, когда тележка дала мне задание пить кофе с солью, я подумала, что это ничего страшного нет, потому что все-таки есть такой напиток, как соленая карамель или соленый миндаль. В принципе, они очень даже вкусные и классные, но я просто рекомендую вам один раз в своей жизни попробовать сделать себе кофе и добавить туда только соль и попить это. Просто рекомендую от души вам это попробовать. Это жесть. Я не могу это пить. Я должна, но я не могу. Но я должна, но я не могу. Илья, и что бы поделать вообще вот с этим совсем? Номер три. Там только бумажка у пункта номер три, да? Ах ты, сучка, вонючка. Пока ты еще дома, поставь на аву в ВК свою упоротую фотку из нашего общего видео с зашкварными фотками. Я ненавижу тебя, Миса. Ой, как стыдно-то. Ой, как стыдно-то. Теперь зарядка, но не простая, а в зимней одежде. Волчара уже ждет меня. Тилька дала мне с собой еще прыгалки, и сейчас в одежде, в зимней одежде, я должна буду прыгать через скакалочку. Если честно, я не знаю, что это получится, учитывая, что тут еще как бы скользко снег и все такое. А еще тут есть пес, который меня преследует. Но... Что это такое? Это игрушка какая-то сексуальная или что? Хочу дождаться, смотреть. Что это такое? Самое время поработать ртом. Хе-хе! Вот тебе специальный массажер. Нужно 10 минут заниматься. Им это не массажер, это какая-то дырка. Для кое-чего. Ему надо в миром не прополоскать, на всякий случай. Ну я как будто вот из какого-то секс-фильма сейчас буду, ну вот с этим вот. А, рот не помешает. Смотри на меня. Да как это? Что она сожирует? Или что-то не так делает? Зажимать надо. Она как у стоматолога. Она не работает. Это просто очень слабое дело. Конечно, неразработано. Я такой фигню не занимаюсь. Лиса, видимо, занимается, раз у нее такой дом есть. Да. Так что можешь выбрать или шпроты, или паштет. Я не скажу, что я шпроты ненавистник, или паштет ненавистник. ни в коем случае. Просто это не самая завтрачная еда завтраковая, вот. Ну, представляете, пришло же человеку в голову шпротами меня накормить на завтрак. Вы представляете? А до этого она, она заставила меня мыться в одежде. Есть шпроты на завтрак. Я уже просто вас представить, чтобы дальше. Кофе с солью тоже, в общем-то, плод довольно-таки буйный фантазии. Плюс какие-то долбанутые задания. Я ей когда давала свои задания, я давала ей, исходя из того, что нам еще дружить и общаться потом после этого. И старалась ее щадить. А она меня вот такая какая вонючка. Надевай маску и иди гулять. Или в ТЦ сидеть дома с таким макияжем тоже не надо. Сейчас вирусы ходят, поэтому носи маску. Тем временем мы вышли погулять, как хотел этого листа На улице жутко холодно, мне уже реально пофиг, мне нечего терять. Я уже потеряла свою честь и достоинство на предыдущих пунктах. если я ударю силбом, ты получишь по жопе. Бася, не вот ты на грани, ты играешь с огнем, я сегодня злая. Время макияжа, ну, наконец-то настало время годного контента. Используй все и стань супер секси. Честно, на удивление, я не буду даже сказать, что ну, он типа такой уж и плохой, как о нем говорят, потому что я очень часто слышу негативные отзывы, нет, он нормальный. Надеюсь, все остальное будет такое же, правда, он очень липкий, но это уже другая история. Так, найди красивую локацию и сделай фотку для инсты. О господи, о боже. Это, конечно, не ГУМ, но мы нашли очень красивое место. Это вот такая вот елочка с гирляндой. Я решила расстегнуться, чтобы быть максимально красивой и антуражной. И надену свою красивую корону. Пункт номер 6 выглядит вот так. Давайте посмотрим, что выберешь? Один или два? П.С. Я бы выбрала один. Это костюм Чудо-женщины, что ли? Да, это костюм Чудо-женщины. Знаете, в чем разница между тельняшкой и лисой? Ну, я бы не давала выбора между костюмом Чудо-женщины и костюмом человека обыкновенного. Я бы просто дала вот это и приложила бы к этому еще розовый парик. Женщина, которую мы заслужили. Наверное, ты замерзла. Да, блин. Но выпей кофе в любой кафешке. Ах да, главное, попроси у них возможность уборки. Скажи, что ты уборщик и хочешь убирать. Че? Че? Че? Я очкую это говорить, но это же тупо. Ты же очень тупо. Ну ничего, не Ой, а можно я сама уберу? Мне нравится я просто уборщица. Все. Важно, да? Спасибо. Мне очень стыдно, я не хочу ничего говорить. Отличный вид для вандапа? Идеальный. Мы идем Добрый день, пожалуйста. А, здрасте. Мне, пожалуйста, хэппи мил. Соус, да, сырный давайте. Я так и не поняла, какая проблема даже чисто теоретически в хэппи миле. По-моему, все хорошо. О, игрушечка. Голубой человек-паук. Воистину, эра великих технологий. Следующий пункт номер восемь Денис Мяснова дал бумажечку. А сейчас мы будем читать так. Здесь лежит тройка. Я, кажется, догадываюсь, чего сейчас ждать. Окей. Самое время идти домой. И никакого шикарного такси. Только метро. По-моему, от меня все отсели, и я еду совершенно одна. Наверное, это все из-за маски, и люди думают, что я все-таки больна чем-то. А теперь сфоткайся очень упорото и выложу фотку в сторис на 24 часа в инет. <сؤال> <сؤال> а, как вы знаете, селяшка, в общем-то, мастер зашквар фоток. У меня такого зашквара десь не было, потому что я шпакусная кица, да? В общем, вот фото, где две кицы, я считаю, что достаточно упорото выглядит. Выставляем в 100 граммчик на 24 часа. Девятый пункт, девятый пункт, предпоследний пункт. Что, простите? Я уже поняла, что меня сейчас ждет. Меня сейчас ждет, походу, ужин луковым супом, да, я угадала? Луковый суп вечером. Что может быть лучше? Это надо, во-первых, посолить. Сейчас я сделаю супер-суп, он будет самый вкусный луковый суп. Глаза слезятся. Не смотри на него. <сосим> не смотри. Реально, Мася? Не смотри на него. Я тебе серьезно говорю. Я... А -а -а -а -а. Как будто вот набрать воды в рот теплой и начать жевать лук. Итак, следующий пункт на очереди это хлопушки. Я, правда, если честно, совершенно не понимаю, в чем проблема хлопушек, кроме того, что мне потом придется это все убирать руками. Но я никогда не взрывала хлопушки, поэтому я даже не знаю, чего от этого ожидать. Давайте посмотрим. Кажется, я поняла, в чем проблема. Ну, Примерно вот в этом, в том, что мне сейчас руками все это добро убирать. Класс. Почти отмучилась. Цифра 10. Ложись спать, даже если сейчас часов 8 или 9. Ладно, пойду посплю. Мне как раз глаза устали после лука. Все, пока на ночь. Алисе передаю привет. Надеюсь, ты тоже страдаешь. Собственно, самый последний пункт – ужин из трех продуктов. Сделаю его себе. Приятного аппетита. Мюсли, э -э маслины и кетчуп. Шашлычный. Идеальный ужин. Варись, кашка вкусная, варись, кашка э полезная, сытная, питательная. Мюсли с маслиновым соком. А, да, первое блюдо пробуем маслины с мюслями. Точнее, соус от маслин и мюсля. У меня накипело. Ладно, Сначала, ладно. когда я проснулась, все было хорошо. Понимаешь, все было хорошо. Когда я надела одежду, а вот Дальше, дальше, началось совсем не очень. Окончательно искали меня выбил вот этот вот ротовой массажер, который больше всего похож для кое-чего другого. Из магазина секс я бы тебе сказала. Это было совсем не очень. А по мне очень, даже очень. И зашкварная фотка, вот это было не очень вот, понимаешь? <свят> Слушай, ну судя по тому, какие там комментарии тебе люди писали, и какие писали мне, очень, даже очень не было. Так что, мне кажется, все тебя поддержат, если ты захочешь поставить себе на аватарку, конечно, нормальную фотографию, а не вот это вот, что у тебя сейчас там. Что ты мне скажешь? Ты знаешь, да? твои претензии? Моя претензия фирошить будет только ко мне лично. Потому что, когда я стала открывать твои милые задания уровня, ну, сходи в и купю хоть и милую, я подумала, блин, она меня, наверное, сейчас убьет. Ой, ты не знаешь, сколько слова «сучка» и «овца» я вырезала из этого видео. Даже не представляю. Ну давайте вы напишите в комментариях, как вы думаете, как часто Тилька обращалась к слову «сучка» и «овца». Так что тебя больше всего выбило из колеи? Кофе солью. Кофе солью? Это просто жесть. Это реально жесть. Я подумала сначала кофе с солью, типа, ну это, наверное, нормальный какой-то напиток, потому что есть же соленый карамель, соленый, там, не знаю, миндаль, все что угодно соленое, и типа ок. Но когда я попробовала вот этот вот реально чистый кофе с солью, я его выплюнула, это было ужасно, и я сижу, и думаю, господи, боже мой, неужели есть кофе, который пить не готова, и это было он. Короче, попробуйте сделать кофе с солью и напишите, как вам впечатление. Хоть что-то, я тебе испортила Нет, На, Твой самом, деле, любимый напиток. на самом деле я очень долго убиралась От хлопушки На видео, конечно, непонятно, но я где-то потратила 40 минут на холоде Я ходила за этими штуками Еще постоянно на меня нападала собака И пыталась их у меня сожрать И я очень сильно боялась, что он тоже сожрет этой хлопушковой фигни Короче, да, было... Ну, весьма любопытно. Ребята, напишите в комментарии, как вы думаете, мы после такого с Лисой будем дружить? Или на этом наша дружба прекратится навсегда просто? Потому что я ее не хочу видеть после таких заданий. Так, выходи, пожалуйста, ладно? Вот, пожалуйста, ты меня уходи. на канале идти. В общем, ребят, подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на мой канал, на канал Лисы. Что ты там не С вами была я, Тилька, и вот это вот... Ты какая ты... На целое время годного контента, пока!